Тайсон заявил, что он не удивлен, что победил Багаутинова в России. Американский боец смешанных единоборств Тайсон Нэм, который на прошлой неделе в Москве победил экс-претендента на титул UFC в налегчайшем весе россиянина Али Багаутинова, не считает свою победу случайной. «Я не удивлен, что победил Багаутинова в России. Я ехал в Россию исключительно побеждать и доволен своим выступлением. Я благодарю компанию Fight Nights за то, что смогли организовать такой бой. Это был самый настоящий высокий уровень», цитирует Fight Nights. Напомним, что Нем нокаутировал Багаутинова в самом конце третьего раунда в голову.